море все в шаговой доступности центральный район города сочи вот это я вижу до да, соседства пожалуйста местная библиотека все в квар... в картинах аккуратненько большое панорамное остекление Стекла в пол. Готовая квартира, видовая, все в шаговой доступности. Самое главное, вид на море. Каждый спрашивает, хочу море, хочу море. Вот, вот оно море, горизонт черного побережья. Друзья, здравствуйте, я вас всех приветствую. Меня зовут Иван, вы на нашем самом лучшем канале, агентство Сочи ДВ. это тот канал, который за недвижимость приехал вам показать одну очень интересную квартиру. Давайте начнем с видовых характеристик, чтобы вы понимали, что это за квартира, где этот дом находится и что за вид буквально в самом центре города Сочи. Давайте рассмотрим кое-что. Итак, друзья, наша техника прогревается, да, это то, что у нас пользуется спросом здесь, минимотики. Так, ладно, мы начнем с другого. Магазин пятерочка, конечная автобусная остановка, море, все в шаговой доступности. Центральный район города Сочи. Давайте я вам сейчас покажу, где мы находимся. Это верх Макаренко, улица Вишневой. Самый верх Вишневой. Что у нас здесь есть, я хочу вам рассказать и показать один очень интересный дом. Дом называется <coughs> ЖК Апрель. Люди ходят, люди бродят, машины ездят. Все тихо, спокойно. На улице у нас месяц декабрь, как говорится. Очень скоро у нас будет Новый год. Сейчас спокойненько мы здесь пройдем Покажу, что же это за дом У нас очень интересная квартира Видовая на самом верхнем этаже Квартира полностью с ремонтом Частично мебелированная, С балконом Где можно всегда выйти, квартира светлая Мы даже здесь наблюдаем Вот наша квартира, вот он наш балкон Сейчас посмотрим Что же там у нас находится Что нас ожидает Машины едут, но ну, приходится мне чуть-чуть в сторонке идти Но ничего страшного Пройдем до остановки здесь буквально в пешей доступности. Три минутки и вы или в магазине, или на остановке, куда ходит у нас общественный транспорт. Сейчас мы здесь автомобили пропустим, несутся как угорелые. Есть придомовая парковка, есть здесь паркинг у нас. Вот он наш дом, ЖС Лесной 56, дом сданный, люди живут. Очень максимально комфортный дом, готовый уже для жизни давайте сейчас рассмотрим что же здесь у нас интересное есть сейчас я вам покажу такая вот у нас входная группа и нам встречает большая интересная пальма О, красиво растет красавица кто-то здесь насаждение посадил так ладно что у нас здесь входная наша входная дверь итак друзья домофон работает вот такие у нас Двери, двери, кто-то коляски хранит Двери у нас, так, ну-ка дверь, давай закрывайся, Чуть ты не закрываешься А то скажут, что я дверь не закрыл Видимо сильно нараспашку Интернет заведен Смотрите, ящички, ящички Управляющая компания «Прогресс» Вот это я вижу, да, соседство, пожалуйста Местная библиотека, все в, кварти... в картинах, аккуратненько Так начинается наш лестничный марш Давайте рассмотрим, что у нас там за квартира. Итак, друзья, посмотрите, уже у кого-то чинглбеллс. На дворе скоро Новый год. В Сочи Новый год вообще не ощущается от слова совсем. Посмотрите, это квартира номер 84. Квартира частично мебелированная, но сделан полностью везде ремонт. Давайте рассмотрим, что это у нас за квартира. Сейчас я вам покажу. Большое панорамное остекление. Стекла в пол. Что у нас здесь есть? Сплит-система, то есть вам никогда не будет холодно зимой, квартира светлая Греется, естественно, от солнышка Летом вам не будет холодно, потому что вас будет спасать плит система Вот здесь у нас кухонная зона, небольшой стол, два стула есть, место под холодильник Вам зачем, если проживать одному или для сдачи, поставили небольшой холодильник Плита, варочная панель есть, понятно, умывальник, шкафчики для посуды Давайте в какой-нибудь шкафчик один заглянем ну вот, здесь у нас все максимально есть, куда разложить свои тарелки. А, здесь мы устанавливаем диван. Можно угловую диван сделать, можно поставить кровать, без разницы на вашу фантазию. Две розетки есть. Небольшой шкаф. Шкаф, куда вы сложите всю свою максимальную одежду. Что у нас? Обувница. А, обувница у нас получается пустая, но там будет находиться ваша обувь. Зеркало. Понятно, зеркало на входе должно быть. Вот такие аккуратные вешалки. Это все остается. Гладилка, сушилка тоже будет в наличии. Так, давайте рассмотрим, что у нас здесь есть. Это у нас ванная. Ну, назовем санузел, ванная. Все аккуратненько. А, унитаз стоит беленький. Раковина стоит. Вот он сам я. Всем привет. Так, это у нас вот такой вот шкафчик, да? Аккуратненький, где можно все поставить, расставить. Здесь у нас зона душа. Здесь мы устанавливаем именно стиральную машинку. Бойлер стоит, бойлер я не знаю, арестон на сколько литров, ну, литров на 70, наверное. Вот такой вот. Зашторились и пошли купаться. Так, давайте рассмотрим, что самое главное, что самое интересное. У нас есть балкон. Сейчас я вам покажу эти виды, эти шикарнейшие виды. Так, на балкон мы выходим, да, у нас есть собственный балкон. Нужно уложить плиткой, сразу же скажу. И вот такой Шикарный тихий вид. Слышите, да, как птички поют? Парковочные зоны раз, парковки возле придомовой территории два. Тихо, спокойно. Самое главное у нас море. Видно, да? Вот оно, побережье Черного моря. Вот оно все море. Вы хотите видеть море? Вот он вам. Шикарнейший вид. Перед вами никогда не возведется никакой дом. Тихо, спокойно. До магазина все в шаговой доступности. Самое главное, вид на море Каждый спрашивает, хочу море, хочу море Вот, вот оно море, горизонт черного побережья Ладно, что у нас здесь? Вид на горы, на предгорье даже так назовем, да? И вид на море а, Там у нас пошел уже центральный район Сочи О, итак, друзья, в квартире так жарко, что я просто не могу Вот мне не хватает, наверное, просто банного веника Давайте я вам расскажу все плюсы и все минусы этой квартиры но минусов я не нашел. Площадь маленькая. Это маленькая студия, которая готова уже для сдачи. Сколько вы потратите денег на маленький холодильник, диван, телевизор и стиральную машинку? Сами посчитайте. Максимум 100 тысяч рублей. 22 квадратных метра. Первый вопрос. Сколько же стоит эта квартира? Цена этой квартиры... Секундочку. 5 миллионов 200 тысяч рублей. Готовая квартира. Видовая все в шаговой доступности. Транспортные развязки, автобусные остановки, магазины. Ничего доплачивать не нужно. Газа нет. Электричество. Квартира максимально теплая. Еще не договорил. В квартире есть теплые полы. Это полы по всей квартире. И ванны тоже подогреваемые теплые электрические полы. За 5 миллионов 200 но хотите, проживайте сами. Хотите, ее сдавать? Цена минимальная на сдаче 25 тысяч рублей, 25-30. Эту квартиру заберут сразу же и будут снимать. Для одного, для двоих шикарнейшая квартира. Что еще нужно? Я даже не могу найти лучше в этом сегменте, ценовом сегменте, такую квартиру. Дом сданный, соседи живут абсолютно в каждой квартире, ни одной квартиры черновой нет. Это ЖК Апрель, находится чуть выше улицы Макаренко, вверх Вишневой, ЖСК Лесной 56. Это та квартира, которую можно приобрести и просто наслаждаться и понимать, что... Вы проживаете в центральном районе Сочи, где у вас панорамное остекление. Квартира красивая, квартира светлая. Если вам понравилась все-таки эта квартира, то пишите нам, звоните нам, задавайте любые вопросы, побольше комментируйте. Если все-таки вы хотите быть собственником этой квартиры, звоните нам, дадим вам самую максимальную информацию, всю документацию. А если вам понравился полностью весь этот обзор, ставьте вот такие лайки, подписывайтесь на нас, ставьте уведомления, колокольчики. Не пропускайте и будьте в курсе всех событий. Меня зовут Иван, я стараюсь найти для вас все самое лучшее именно для жизни. Жил бы, ли, жил бы я сам в этой квартире. Да, жил. За 5 миллионов 200 тысяч рублей. Вот таки.